Друзья, сегодня будет мини-обзорчик вот на такую замечательную штуку. Это садовый измельчитель из Leroy Merlin. Мы вам покажем, что это, для чего это, а самое главное, как это все работает. Но главное правило, никогда не забывайте про средства индивидуальной защиты в виде наушников и щитков для лица, потому что это очень важно. И в самый неприятный момент, поверьте, это очень сильно спасет вас. Не забывайте об этом. А еще, друзья, мы заехали сегодня в магазин. Приобрели вот такую штуку под названием решетка-гриль. Наконец-то перекус дачника будет состоять не только из доширака, но еще и из каких-нибудь разных видов около мяса. Сегодня вы поймете, о чем я говорю. итак друзья поздравляю вас поздравляю нас с покупкой стабилизатора теперь картинка будет достаточно плавная не будет дергаться я на это надеюсь очень сильно качество видео теперь будет вот таким не знаю понравится оно вам или нет но я думаю это лучше чем было у нас до этого итак сегодня вот из этой кучи досок мы отобрали все самое лучшее то что считаем пригодным для вторичного использования уже напилил в размер сейчас буду пытаться это все обработать но как обычно я забыл гвоздодер совсем забываю постоянно то что все доски в гвоздях не знаю сейчас пару гвоздей нужно выдернуть из всего этого добра попробую если у меня получится будет здорово не получится будем что-то думать вот но не беда вот все равно работы очень много поэтому приступаем к обработке дерева сейчас нам нужно это все за Оп строгать кому как удобно <с> вот и продолжать работать приехали мы доделывать а, лавочку Да, вчера я начал но один что-то как-то не очень справился поэтому сегодня с помощником приехал с помощником и вы представляете время 10 утра а уже 36 жара что будет в обед Цитирую Ксюха спрашивает, как тут нам наше изобретение. Ну, что я могу сказать? Изобретение, по-моему, заслуживают Нобелевской премии. Я, конечно, на нее не претендую, но я был бы не против. В общем, такая вот лавочка-скамейка в черновом варианте у нас получилась. Мы ее будем шлифовать, обрабатывать от Заусенцев, от всего. Сейчас вот просто собрали как демо-версию, так сказать. Посмотрим все нюансы, что нас устраивает, что нас не устраивает. И уже после этого будем ее обрабатывается. Ну, вроде нас все устраивает и по высоте и по наклону спинки и по ширине. Вроде все ништяк, все как мы и планировали. Друзья, сегодня небольшая экскурсия вам по такой <свят> экскурсии <свят> в Москве реке. Саша, думаю, думаю как лучше и где нам лучше сделать дровник. Вещи сложить некуда. И знаете, что мы видим? Что на нашем столбе